Привет друзья! Вы смотрите канал компании OrderFlow Trading и в этом видео мы разберем очень интересную тему. Наверное многие из вас задавались вопросом, как происходит сведение ордеров в электронном сердце CME торговой системе Globex. Сегодня мы заглянем в святая святых этого электронного монстра. Процедура сведения ордеров может происходить с использованием множества различных методологий или алгоритмов. В системе Globex существуют различные типы алгоритмов для сведения ордеров. Эти алгоритмы реализуют функциональность управления ордерами и гарантируют нам, как участникам рынка, наилучшее возможное исполнение по самой справедливой цене. Обязательно читайте правила и положения, предлагаемые биржей для полного понимания текущего механизма сведения ордеров. Алгоритм сведения ордеров – это технология распределения, используемая для сведения агрессивного ордера с одним или множеством пассивных ордеров. Сведение ордеров происходит в три этапа. Первое. Определение текущих цен пассивной стороны, противоположной по отношению к агрессивному ордеру прямых и имплайдных цен. Второе. Определение количества контрактов лотов в виде пассивных заявок на уровне лучшей цены на основании правил Globex. И третье. Выделение или аллокация количества контрактов лотов на уровне лучшей цены для заключения сделки с использованием рыночного алгоритма. В этом видео мы детально остановимся на описании алгоритма FIFO. FIFO, или алгоритм строгой приоритетности цены и времени, является наиболее простым и интуитивно понятным механизмом аллокации сделок. Цена и время являются единственными критериями, по которым алгоритм сводит ордера. FIFO работает по простой логике. В процессе сведения с поступающими агрессивными приказами лимит-ордер, размещенный в книге заказа раньше всех, получает наивысший приоритет среди других ордеров, находящихся на том же ценовом уровне. Этот алгоритм матчинга для CME Group является алгоритмом по умолчанию, если иной механизм ей не был определен. Алгоритм FIFO используется при сведении ордеров на рынках таких инструментов, как фьючерс на S&P, фьючерс на какао, фьючерс на нефть марки бренд и другие. Давайте рассмотрим пример, приведенный на сайте CME Group. Представьте, что в систему поступил ордер by limit на 100 контрактов по цене 20.41.25. В книге заявок на ценовом уровне 20.41.25 размещены лимитные заявки суммарным размером 150 контрактов. На рынке с реализованным алгоритмом FIFO ордера исполняются по принципу приоритетности времени их размещения, то есть на основании последовательности их поступления в электронную систему. Для того, чтобы хорошо понять действие алгоритма, давайте посмотрим, как будет происходить сведение ордеров и в каком порядке на ценовом уровне 2041.25. На рисунке лимитные ордера размещены в порядке поступления. В нашем примере ордер с идентификатором ABC пришел первым и соответственно он будет исполнен в первую очередь. Далее будет исполнена заявка XYZ, причем ордера ABC и XYZ будут поглощены в полном объеме. Лимитник KLM будет исполнен частично в размере 25 контрактов за счет остальных 25 контрактов агрессивного ордера. 5 контрактов КЛМ останутся в книге заявок до следующих транзакций. Примечание. Лимитные ордера теряют свою приоритетность и автоматически становятся в конец очереди в случаях изменения размера, цены или номера счета. Теперь вы больше знаете об алгоритме сведения ордеров. Надеемся, вам было полезно это видео и если да, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на наш канал и задавайте ваши вопросы в комментариях. Остальные полезные ссылки находятся под видео в описании. До встречи в следующих видео!